По курсу, унося меня на юг На окраине планеты Ты меня увидел вдруг. Только твой пароход Набирая полный ход Неуклон шел на север Чтобы стать меня картот Не уходи, постой Просто по. Немало паруса, ты спускал на воду шлюпки, сам не знай, что сказать. Только мой пароход, набирая полный ход, так застенчиво и грибо отправлялся в ход. Не уходи по слой, просто побуду. Со мной я не прошу ни о чем, и обид ни при чем от а игру. Ни о чем, и обид ни причем а ты не уходи Постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем, и обид не при чем, а ты не уходи Больше, просто побудь снова Я не прошу, может, и обид не причем, а